Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. А что если мисс Форджер сама подаст на развод? Я займу ее место. А, ты давай-ка без лишних выкрутасов. Разрешите идти. Ты поняла? По-моему, тебе надо менять план действий. Тебя это вообще не касается. Это тетенька совсем не ладит с папой. Может быть она злая шпионка? Ты лицо страшное. Агент сумрак я люблю вас кодовое имя сумерки и ее скрытые мотивы стать законной женой агента сумрака да я в миллион раз лучше похожу на роль его жены. И я смогу, как никто другой, поддерживать его что дома, что на задании. А медовый месяц проведем на тропическом острове. О чем она задумалась? Твой Бонд! Даже не вздумай лизать! Для тебя это все равно, что яд. Тут все очевидно. Именно жена должна заниматься воспитанием, а эта девка даже не в состоянии просто ее отругать. Уступи место мне. Если бы я стала ее матерью. То выстроила бы поминутный график. Я бы ее и натренировала и знания вдолбила. Дайте мне месяцы, превращу девчонку в машину по сбору Стелл. Я не хочу себе такую маму! Ой! Я буду очень стараться. Ради вас я сделаю все, что в моих силах. Могу вечно какао вытирать. Поэтому прошло. Да. Ее надо замуштровать, чтобы никогда его не проливало. Уступи место мне. Сегодня я буду спать с пингвином в обнимку. Как хочешь, Лю? Мы его пингвина убили! Агент Пингвин! Кто тебя взорвал? Похоже, он весь в укусах и следах от когтей. <пирает> Пингвин плохой, отнял мою Аню. Так это был ты, Бонд! Бонд! Я ненавижу тебя! Сейчас я возьму и поплатаю его. Пингвин снова живет. Чего? Как это я ему голову оторвала? А -а -а, так вот еще мертвее. Аня, Пингвин здоров. Он похож на Франкенштейна. Иначе было никак. Шрама только украшает солдат. Агент Пингвин. Был ранен в важной битве за мир во всем мире. Украшения?